Задача – это выстроить прозрачную систему взаимоотношений. Мы видим такую. Это человек, непосредственно человек, гражданин, спортивный клуб, федерация, международная федерация. То есть некоторые базовые элементы, и так, чтобы в этом вопросе была ясность. Потому что на сегодняшний день такого положения вещей нет. Сейчас в этом вопросе… Огромное количество субъектов спортивной сферы, которые э, описаны в законе. И это, знаете, как это вот, возникает вопрос, а ну, где точки приложения усилий? Если мы говорим о понятной структуре вот такой вот базовых элементов субъектов спортивной сферы, возникают вопросы распределения финансовых ресурсов и принципов э, делегирования полномочий со стороны государства. Очень важно определить их конкретный, понятный перечень. И чтобы это делегированные были полномочия не те, которые изначально принадлежат федерациям. Например, представительства на международной арене. Но э, смежные с ними те, которые находятся в компетенции государства. Если, например, э, федерация априори обладает правом представлять, значит опять же, федерацию, этой страны на международной арене, то государство может и попутно делегировать право представлять страну значит, посредством спорта укреплять ее авторитет и имидж.